обычного, но посмотрим. Итак, дорогие ступионы, что ждет вас в феврале? Задачи, события, работа, семья, отношения. Ух ты! И возьмем карту трансферной реальности, которая учит нас, как менять свою реальность, менять свои мысли и мировоззрение для отношения. Итак, приступим к чтению расклада. Карта задач: дама жезлов. Рабочая, деловая, серьезная карта. Карта требует соблюдения законов, инструкций, соблюдения правил каких-то моральных. Поэтому если вы будете все это соблюдать, огромный успех вас ждет, и по картам вы получите хороший результат по раскладу. Может быть очень серьезное влияние какой-то женщины на вашу жизнь. Возможно, это начальник. Возможно, это старшая какие-то женщины вашего рода, мать, бабушка, жена. Нужна, может, не старшая, но женщина, да, какая-то близкая. По этой карте, конечно, нужно ярко проявлять себя, быть уверена в себе, брать тоже на себя ответственность. Быть оптимистом и верить в лучшее. Итак, по событиям пройдемся. Семерка пентаклей Пентакли. Карта говорит о том, что я стою на перепутке, на какой-то развилке. Я решаю, каким путем я дальше пойду. Я буду дальше в чем-то, да, а, ждать как бы результата, да, в том деле, который я уже начал. Или я это брошу и начну что-то новое. Или вы будете думать, достаточно ли я зарабатываю, я хочу больше, мне не хватает. Или вы думаете, я много вкладываю в свою работу и получаю мало отдачи. Такие мысли а, вот в этом месяце у вас появятся, и вы будете думать над тем, а не изменить ли мне свой путь. И дальше по картам видим, что вы решите изменить. Вторая карта повешенная когда мы берем на себя какую-то ответственность за свои решения, да, например на себя, когда мы берем а, на себя какие-то обязанности, ответственность, например новую работу или новое какое-то направление, или ответственность за решение, которое мы приняли. Здесь, конечно, может быть еще такая ситуация, когда мы а, подвисли, как будто бы, да, вот мы думаем, куда пойти, и у нас такая ситуация подвисшая, мы не знаем, что делать, да, в какой-то период времени, февраля, возможно, он у вас уже прошел а, в первую неделю. А, подвисшая ситуация, когда мы ничего не можем сделать, нам остается только ждать, да, или когда мы взяли на себя ответственность и мы ждем результата, или когда мы ответили на резюме, да, и ждем, то есть написали резюме, решили новую жизнь начать, и ждем ответа, и ничего пока не происходит, мы не знаем, какой будет результат. А, возможно, это Карта еще жертва, когда нам что-то принести в жертву. Хотим и нового пути, нам но пожертвовать надо старой работы, отказаться от старого. И карта советует, посмотри, а, из другого ракурса, да, по другим градусам какие-то свои вопросы и задачи. И третья карта шута, она говорит о том, что да, я начинаю новый путь, приходят новые какие-то решения, новая работа, новые какие-то направления. И я с радостью в это иду. А, я хочу этого нового, да, этого нового. Я еще не знаю, какой будет результат, но я делаю вот этот шаг. А, карта детей, которая говорит о том, что могут быть а, решаться в этом месте важные вопросы детей, может быть, по дисциплине, может быть, по соблюдению каких-то правил, по режиму. А, может быть, эта карта говорит еще о праздниках нас могут пригласить, или мы будем приглашать а, что-то праздновать, отмечать. И этот праздник будет просто чудесный и принесет нам много позитивных эмоций. И карта а, на конец месяца, это карта МАГ. Приходит, вот, когда мы новое вот это начали, или когда мы на празднике там хорошо попраздновали, да, отдохнули, нам приходит энергии, нам приходят новые и, а, идеи. Мы начинаем прямо их, так а, сказать, рожать, одну за другой эти идеи. да, мы, мы понимаем, что мы много можем добиться, у нас много сил, мы много можем. Мы можем вообще горы свернуть, у нас вот такая энергия приходит. Хорошие какие-то приходят новости, известия. И карта говорит «Будь уверен в себе а, Берись за дело, да, вот у вас идея какая-то появилась, сразу беритесь за дело, не, от, не откладывайте там на завтра. Верьте в себя, и у вас все получится. И переходим к работе. Какая шикарная, смотрите, карта у вас на работе. Десятка чашек, когда мы заключаем договор, когда мы приходим к какому-то согласию, когда мы чувствуем себя комфортно, успешно, когда мы получаем хорошие результаты. Король Пентакли, мы зарабатываем хорошие деньги, нас повышают, или у нас начальство нам поговорит, да, становится нашим союзником и поддерживает нас. Мы заключаем какие-то контракты на большие суммы, или мы получаем доплату или премию да, к своей зарплате. И эти карты просто прекрасны для работы. Это король Пентакли, они владеют ситуацией на работе. Они, кстати, вот тоже, где у нас совет был берите ответственность на себя вот на работе, если будут там новые задачи какие-то ставить или новые обязанности давать Берите, вы справитесь легко и у вас все получится о по отношениям тоже смотрите не, не помню уже когда у Скорпионов а, был такой расклад это дама пентаклей деньги туз пентаклей деньги вы можете очень хорошо в этом там действительно заработать и это на семье очень хорошо отразится улучшается ваше материальное положение вам идут какие-то подарки еще от а, вселенной в виде удачных покупок в виде а, удачных каких-то ситуаций да вы можете купить хорошую вещь за дешево но она хорошего качества а, вам могут сделать какие-то предложения там по покупкам дом дом купить или землю там тоже дешевая цена и хорошее место и, и вообще удачная такая покупка Финансы, финансы, финансы в семье, очень важная ситуация, какая-то идет по финансам, дама Пентакли не даст тратить эти деньги на куда попало, она поможет сохранить, приумножить, если вы мужчина, это ваша жена, если вы женщина, это вы, у вас все в руках в плане денег горит, делайте деньги, откладывайте, вкладывайте, делайте что-то на будущее, может детям какой то вклад на обучение, да? может быть там на дом, на свою мечту, а может вы уже и в этом месте купите, потому что вот у вас идут хорошие какие-то возможности, хорошие какие-то предложения. В общем, принимайте предложение, э, э, воспользуйтесь шансами, которые будет э, давать этот месяц. И у вас просто шикарно, смотрите, на работе все у вас чудесно, и в семье у вас все прям отлично. Кстати, если вы одиноки, то вам может помочь женщина, да, какая-то уже э, замужняя найти с, э, свою судьбу, как говорится, или познакомить. Если вы ищете работу, вы обязательно ее найдете. И карта трансерфинга реальности говорит о том, что, э, волна удачи, да, называется эта карта, и она говорит о том, что если вы хотите оказаться на волне вот этой удачи, то наденьте очки с фильтром. И замечайте только хорошую. Вот всю плохую негативную информацию просто пропускайте а, мимо ушей, как будто ее нет. А если идет хорошая информация, прямо концентрируйтесь на ней. прям отмечайте, вот здесь мне повезло, вот здесь у меня все хорошо. У меня есть дом, крыша над головой, я, а, корица, бедствую, и я это ценю. Вот концентрируйтесь на том, что лучик солнца мне в, в окошко заглянул, как классно. А, кофе вкусный там налил мне вкусно. И, и вот это, тогда вы будете концентрироваться на том, что на хороших новостях, на хороших каких-то событиях, самые маленькие позитивные изменения прям высвечивайте. И тогда постепенно вы перейдете... Раз вы это замечаете, мир увидит, что вам нравится, да, вот обращаете внимание на позитив на какой-то, и мир будет вам еще, еще, еще. Потому что когда мы на чем-то концентрируемся, мир так это понимает, что нам это нравится. Поэтому, когда люди концентрируются на негативе, его становится все больше. А вам совет такой, хотите изменить реальность, да, вот в эту сторону, когда у вас все идеально на работе, все идеально дома, приходят новые какие-то события, новые возможности, энергия. А тогда концентрируйтесь на хорошем, и так измените свою реальность, свой мир. Итак, дорогие скорпионы, я желаю вам огромной удачи, счастья, процветания, любви, здоровья. У вас просто наишикарнейший расклад. Обязательно воспользуйтесь возможностями этого месяца. И в конце месяца вы удивитесь, насколько может измениться ваша жизнь в лучшую сторону. Пишите, как вам откликается расклад, как у вас проигрывается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы другие скорпионы увидели этот расклад, чтобы воодушевелись, чтобы не пропустили вот этих возможностей. И до новых встреч, дорогие друзья. До свидания.